У меня есть ну, как бы мои способности, я их развивал, я там хотел, образовывался, получал какие-то дополнительные образования. Вот, и все это я сейчас не могу реализовывать никак, дело моей жизни. Михаил Яковлев является дипломированным психологом, и в принципе всю свою сознательную жизнь он всегда хотел стать психологом, работающим с детьми в трудной жизненной ситуации, с детьми из неблагополучных семей, в том числе с теми несовершеннолетними, которые по каким-то причинам стали наркопотребителями. Он получил, несмотря на то, что он достаточно юный человек, достаточно молодой человек, уже очень значительный опыт работы с детьми, в том числе в ходе своей учебной деятельности. Он очень много был волонтером, стажером, работал в различных лагерях, школах каких-то летних мероприятиях для несовершеннолетних и тем самым у него всегда в принципе была цель работать с детьми но так сложились обстоятельства что в 2015 году михаил решил попробовать наркотики и мотивировал он это именно тем что узнав, да, этот вкус, узнав, как действуют наркотики на человека, он сможет более просто устанавливать какой-то психологический контакт с несовершеннолетними, и тем самым более эффективно им помогать выбраться из той ситуации, в которой они оказались. Работая с подростками, я заметил то, что потреблявшие, нарк... потреблявшие наркотики подростки для них это становится особой темой. вот, Особая тема наркотиков, особая тема вот этих состояний, вот, что это как-то, в общем, как-то их меняет, как-то ну, какое-то создает поле в общении, которое как бы, ну, такое закрытое, к нему сложно подключиться извне, если ты как бы вне, не в теме как бы условно, вот. Но ну, изнутри там вот это вот свое бурление происходит вот ну если работаешь конечно конечно чем большую как бы зону реальности подростка ты можешь захватить тем больше ты как бы тем больше тем глубже ты можешь построить контакт тем больше какое-то влияние ты можешь сказать на его ситуацию я изучал этот вопрос с точки зрения влияния веществ их там ну, то есть я спрашивал у тех, кто пробовал такие вещества, я читал какую-то литературу про них, вот, и, ну, и какой-то, собственно, выработал а, ну, идею того, как, как я собираюсь это осуществлять. То есть, вот, для меня проблемой скорее были, а, скорее была незаконность этого, потому что у меня там была вот идея, что вот я там каждое вещество пробую, там, там, допустим, там один раз. Вот. Ну, там, ну, чтобы вот эти ощущения понять, записать, чтобы это как, как какой-то материал для анализа. Вот. Ну, у меня тогда была такая идея, вот попробовать а, а, какие-то виды легких наркотиков. Вот. Да, для меня это был эксперимент. А, ну, мне нужно было понимать, а, как это, а, что это состояние. То есть Михаил приобрел наркотик для личного употребления и решил, что он его попробует. Но тем не менее он был остановлен сотрудниками полиции. Состоялся суд в Краснодарском крае и суд приговорил его по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к исправительным работам сроком на 1 год 4 месяца. Это значило, что я должен работать и 20% отдавать государству. Да, честно говоря, там тоже была сложность, мы обжалов... пытались обжаловать этот приговор, там ну, была несостыковка в том, что я был студентом очного отделения, это значило, что я учусь днем, соответственно, с, там, с 9 до 16, до 6 даже, и я еще должен был работать ну, там, 8 часов в день, то есть это было ну, как-то нереализуемый не совершенно, непонятно как. вот Но, тем не менее, я отработал целиком год-четыре месяца. вот mm. Родители очень как-то меня поддерживали в этой ситуации. Ну, это такое отдельное, отдельная моя благодарность им, потому что в этой ситуации не было ни капли осуждения со стороны родителей. Вот. Было очень много поддержки. вот Это для меня в тот момент было очень какой-то ресурсной, значимой штукой. Мне кажется, у моих родителей достаточно закаленные нервы, потому что они родители семерых детей. Вот. У меня очень многодетная семья. Б мой бэкграунд в виде многодетной семьи очень много мне дал, в смысле вот, взаимодействия с именно с детьми, вот, какого такого, как и нянчицы, как вот, способствовать развитию. Вот. И это такое уже мое кредо у меня. Там, я уже успел и в школах поработать, и в летние лагеря поездить, и как-то это у меня прям кажется, что это дело моей жизни. И, имея судимость в прошлом, погашенную или не погашенную, я не имею права работать с несовершеннолетними всю жизнь. Это значит, что вот если, если основное дело моей жизни в моем случае – это работа именно с детьми, то как бы на своей профессиональной карьере я оставлю крест до конца жизни. но ну, Мне кажется, это невероятно на самом деле, потому что как бы одно событие в твоей жизни как бы ставит крест на всей твоей профессиональной карьере. Последствия вот, этого поступка, этого события до сих пор преследуют Михаила. Дело в том, что в трудовом кодексе Российской Федерации зафиксирован запрет людям, имеющим судимость работать с детьми, и до 2014 года такой запрет вообще был абсолютным, то есть безусловным и бессрочным. Но в 2014 году под влиянием постановления Конституционного суда Российской Федерации федеральный законодатель поправил статью 351 прим Трудового кодекса, и теперь там сокращен перечень тех преступлений, которые препятствуют людям заниматься трудовой деятельностью с участием несовершеннолетних и также эта статья теперь предусматривает, что Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют возможность решать в каждом конкретном случае допускать человека к работе с детьми или не допускать. То есть они по закону должны руководствоваться рядом факторов, таких как, таких как срок, который прошел с момента совершения преступления, отбывания, наказания, личность и определенные качества, которые характеризуют человека, его профессиональный опыт и другие имеющие значение обстоятельства. Моя ситуация такова, что я подавал а, заявление в комиссию, и комиссия мне дала отказ. Честно говоря, я не понимаю, а, ну, мне до сих пор непонятно, чем, чем обосновано такое решение, вот, потому что, а, потому что у, меня как бы, а, ну, у меня множество позитивных характеристик из школы, из университета, с места работы, где я когда-либо был, из волонтерских всяких мероприятий. Вот. Но отказ был мотивирован тем, что, значит, моей деятельностью может быть нанесен, нанесен вред нравственности подростков. Как-то так это звучало. Вот. Имелось в виду, что так как у меня все-таки статья, по которой я осужден, это наркотики, то, скорее всего, несу вред нравственности. Ситуация для Михаила, конечно, крайне несправедливая, поскольку получается, что государство спустя пять лет, после того, как он оступился, продолжает его наказывать, лишать возможности реализоваться профессионально и переносить пользу ту, ради которой он получал собственно профильное образование и работал долгое время. Как бы вот я до сих пор, честно говоря, это вот уже несколько месяцев прошло, я так возвращаюсь к этому мысленно, к этой ситуации, и не могу ее обработать внутренне, потому что ну, не понимаю как, то есть ну, как будто комиссия в этом закрыла глаза на какие-то на характеристики, на какие-то мои собственные, там, признание вины, еще какие-то мое восприятие этой ситуации, но вот в общем есть как есть. Михаил, конечно же, не согласился с этим решением, поскольку, по большому счету, оно является для него еще более строгим приговором, чем тот, который в свое время вынес суд в Краснодарском крае. Дело в том, что такое решение фактически препятствует ему заниматься той деятельностью, ради которой он учился в ВУЗе, ради которой он проходил многочисленные стажировки, был волонтером, участвовал в различных программах с детьми. И более того, по большому счету, это решение комиссии по делам несовершеннолетних лишает самих детей возможности иметь доступ к такому профессиональному и чуткому психологу, как Михаил. То есть к человеку, который горит своим делом и готов вкладываться в него полностью. Сейчас я занимаюсь тем, что обжалую Решение комиссии, мне в этом помогает юрист от фонда «Руси Сидящий». Вот. Мне очень повезло, я считаю, что, что фонд согласился мне помочь, потому что, потому что это дорого, вообще-то, занимать юриста, вот. особенно когда у тебя нет возможности профессиональной деятельностью заниматься. Мы подготовили административное исковое заявление в Басманный районный суд города Москвы, и вот оно было подано нами в конце мая. И сейчас мы ожидаем, что в течение нескольких недель будет назначено судебное заседание по этому делу. Мы очень рассчитываем на то, что Басманный районный суд встанет на сторону Михаила и оценит собственно, все те обстоятельства, все те факторы, которые оказались неучтенными комиссией при принятии ими первичного решения. То есть, по большому счету, мы ссылаемся на то, что с момента совершения преступления прошло уже значительное количество времени, Михаил позитивным образом характеризуется со стороны всех, с кем он так или иначе имел какую-либо профессиональную связь, и, собственно, его цель Работа с несовершеннолетними, он очень долго к ней стремился и рассматривает себя в качестве человека, которому очень важно помогать, помогать детям справляться с теми трудностями, с которыми они столкнулись в своей жизни. Ну, для меня сейчас строить другую карьеру – это было бы как бы, ну, в некотором смысле прогнуться под эту ситуацию. Я пока еще, еще вижу смысл бороться.